Президент ознакомился с со состоянием центральной ремонтной базы Минобороны. «Кыргызстан будет усиливать работу по цифровизации госуслуг», – сказал Ахлбек Джапаров. Между предпринимателями Кыргызстана и Азербайджана регулярно будут проводиться бизнес-встречи. Мусороперерабатывающему заводу «Быть» в мэрии Бишкека подписали протокол. Жесткие меры за пяное вождение вступают в силу с 8 марта. Ваше за четыре года планирует реализовать ряд проектов на сумму в 13 миллиардов сомов. Президент Кыргызстана, главнокомандующий вооруженными силами Садр Джапаров ознакомился со состоянием отдельной центральной ремонтной базы вооружений и военной техники Министерства обороны, расположенной в городе Балакчи и Сыкульской области. На базе открытия, которое состоялось в октябре 2022 года, проводится работа по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту вооружения и военной техники для поддержания их готовности к применению по назначению. Садр Джиапаров отметил необходимость укрепления обороноспособности страны и дал ряд поручений направленных на усиление материально-технической базы вооруженных сил. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Ахлбек Джапаров ознакомился с работой государственного учреждения Тунду, государственного предприятия Инфаком, открытых акционерных обществ, транснациональной корпорация ДАСТАН, Евразийский сберегательный банк, Альфа-Телеком, Кыргызтелеком. Ахлбек Джапаров отметил, что для большинства граждан серверная система является лицом всей цифровизации. В ходе ознакомления с работой открытого акционерного общества Евразийский сберегательный банк Ахлбек Джапаров отметил, что развитие цифровизации в банковской сфере имеет первостепенное значение в цифровой экономике. Заместитель председателя кабинета министра Бакаты Рубаев встретился с руководителем агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Архана Мамадова. По данным ведомства, стороны обсудили вопрос развития сотрудничества между представителями бизнес-кругов двух стран, а также реализацию договоренности между главами государств. В данном контексте стороны с удовлетворением отметили планируемую встречу с ведущими компаниями Азербайджана. По итогу встречи достигнута договоренность о проведении бизнес-встреч в различных форматах на постоянной основе. Мэрия Бишкека и чешский концертсум компании подписали протокол о намерении и дорожную карту по реализации совместного инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса. По данным пресс-службы столичной мэрии, документ подписан мэром Эмильбеком Абдухадыровым и представителями концертума Ярославом Вебре и Камилой Данишевой. Отмечается, что сам проект и техника экономического обоснования будет разрабатываться на основании указа президента Кыргызстана о правилах утилизации отходов, строительных материалов, изделий конструкции на территории Кыргызстана. Кыргызстана. Отныне за управление в пианом виде не будут штрафовать на 17 500 сомов, а сразу лишат водительских прав на год за повторное нарушение на три года, заявил на пресс-конференции в хабар Кабар замначальника ГУБДД МВД Баиша Шербеков. Он отметил, что данные нормы вступают в силу с 8 марта. По его словам, если за рулем пьяный человек к тому же без прав на управление транспортным средством, то его арестуют на трое суток. Раньше это был штраф 15 000 сомов. В городе Ош прошли общественные слушания программы развития города на 2023-2026 года, где планируют реализовать ряд перспективных проектов общей стоимостью 13,136 миллиардов сомов. В мероприятии приняли участие первый вице-мэр Ожи Марси Исаев, заместитель председателя городского кинеша Хушпак Шаиф, депутаты Горкинеши, руководители и работники государственных и муниципальных учреждений, эксперты, гражданские активисты, представители общественных организаций и местные жители.